Так, значит, всем привет. Не знаю, как это будет выглядеть в формате с руки. Сегодняшнее видео будет начинаться немножко необычно. Я иду к своей собаке. Давайте попить. Так, собака отойди. Он у меня приученный вот так вот залезать, чтобы я его гладил. Ты больше боку, мохнутый тебе надо принести, жарко на улице. Итак, значит, из названия видео вы поняли, что будет происходить в этой серии. И что это начало нескольких серий, да, в которых я буду переделывать машину, точнее двигатель, да и собственно и машину там подделывать. Короче, начинается целая эпопея для меня. Ну, если вам нравится, следите, смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, да, и все остальное вот это вот. Будем с вами, значит, видеться часто. Ну что, собаке сейчас воды дам, и пойду машину загонять, и будем начинать. Ну что, добрый путь. Так, значит, первым делом снял шумку с капота, отсоединил э, тросик вот это вот открывание капота и сейчас буду снимать капот, чтобы он потом не мешал мне подвесить сюда мотор на лебедку и его вытащить дальше сливаем все жижи масло антифриз ждем пока все это хорошо стечет ну и в принципе можно лебедиться и вывешивать мотор откручивать вот эту опору двигателя которая здесь стоит получается левую и затем откручивать 5 болтов от коробки отсоединять все шланги и все остальное, там топливо, не топливо тросики от мотора, от генератора все провода, и все, в принципе, можно доставать мотор. Но мотор достается вообще на самом деле не очень тяжело. поменять сцепление, это все гораздо проще делается, чем некоторые снимают коробку, чтобы поменять сцепление. Для меня, например, проще снять мотор и потом его поставить, нежели снять коробку. Там с коробкой еще столько геморроя, капец, на привода откручу все остальное. Блин, тут два болтика открутил в опоре. Там пять болтов открутился, шланги отсоединил, мотор поднял, не поменял, засунул, насунул, ч -ч -ч, болтики закрутил, все шланги, там два шланга, топливо два шланга и пару тросиков, Он, сын там ходит у меня бубнит, пришел помогать помощнику, Горошина. ага, идешь, горошина, так что вот такие вот в принципе не тяжелые, не трудные, не замороченные какие-то действия, все, в принципе, будет замечательно. Так, решил показать, что антифриз на ну, системе чистый. Чистый, чистый, чистый. Ну, то есть, машина работала нормально. Никаких проблем с охлаждением у нее не было. Так, значит, снимаю, потихонечку разбираю. Снял впускной. Подсоединял водичку. Здесь подсоединял, датчики все отсоединил. Тросики снял газа и этот, который типа подсоса. Так, вот здесь, короче, ну, маленько в масле, но ну, это я говорил будущему владельцу, он сказал, что он все прекрасно понимает, все все, понимает. Тут, короче, сальник, видимо, наверное, давит, либо вот откуда-то отсюда, здесь прокладка, мне кажется, просто плохо прилегает, мне так что-то кажется. Вот, и поэтому отсюда фигачит масло, и оно получается фигачит, фигачит, фигачит, фигачит, фигачит. И попадает вот сюда вот на генератор. Короче, генератор тоже засранный. Вот внизу все. Но здесь именно сам ГРМ чистый. Никаких проблем нет. По нему. Там, кстати, ремень надо обязательно будет поменять. Я уже собирался менять как раз ремень. Он уже прошел, наверное, тысяч 40-45, где-то, может, даже 50. Ремень генератора я менял, но он свистит. Не знаю, что, может, послабже его надо. Натянуть вроде не сильно натянут. Может, наоборот, подтянуть надо. Но ремень типа новый. Дальше, короче, дербаню. Сейчас отсоединяю все оставшиеся патрубки от масла охладителя. Ну, короче, подсоединяю все остальные патрубки, все поубираю и тогда уже буду откручивать опору и, на мотор сам. А, еще надо будет выхлопную скинуть тоже. Так что вот такие дела. Так, значит, отсоединил все патрубки и позатыкал все э, тряпочками и салфетками. Все, в принципе, сейчас осталось только сгонять за лебедью. Зачепиться, подогнать, вывесить мотор, открутить все болты и, собственно, сдернуть мотор, повесить его, пускай висит. Положить аккуратненько на покрышку. Я замывать не буду, ничего не буду. То есть, как вот он у меня стоял, как и масляные подтеки, вот эти так я человеку отдаю, чтобы он мог видеть, что здесь ну, никаких, ничего критичного нету. Только прокладку под головой поменять надо будет. Но если захочет сальник распредвала, надо будет поменять. Ну и, соответственно, все, в принципе, из масла течет. Тут больше ничего. Тут весь засраный мотор маслом только из-за того, что здесь тупо прокладка вот пробивает под прокладкой клапанной крышки. И все это масло, короче, по одной стороне оно течет вниз, вниз-вниз течет по насосу к генератору. Поэтому кажется, что и насос тоже грязный весь. Хотя он, ну, нормальный насос. Вот. И еще же у меня этого корыта нету под низом. Поэтому вся грязь, пыль, вода, лужи... Все, короче, летит на генераторы, на насосы, на мотор тоже там. Ну, он грязный. Ну, естественно, грязный. Масло, масло подтекает от этого вот пары, потихоньку спускаются и налипает грязь. Какой будет мотор? Так что вот такие дела. А так все. Ну, сейчас заводить нет смысла. Я думаю, он не заведется. Да я и только что заехал сюда. Ее, мой. вот мотор стоит на машине, прикручен все. Все, гоню за лебедью, откручиваю мотор, вывешиваю. И на этом этапе пока что все. Ждем потом пятницы. Сейчас я снимаю. Сейчас у нас понедельник. Число у нас 14 2 Два часа дня. В пятницу будет машина. Мы повезем в транспортную компанию. И уже будем отправлять будущему владельцу мотора. Не переключайтесь. Смотрите, если кому интересно. Я думаю, что эта серия еще не заканчивается. И все. Смотри... Смотрим дальше. Смотрим. Смотрим дальше. Фух, так, ну что. В принципе, готово. Вот так вот выглядит наш пациент. Ну, короче, как я и говорил. вот Смотрите, сзади мотор идеально сухой, нигде ничего не течет, абсолютно оно вот даже здесь видно, что начинает, видите, из-под клапанной крышки тупо все из-под клапанной крышки течет даже здесь, вот здесь сухо сзади все вот здесь вот начинается угол здесь позамывал, пытался найти номер этого э, ну, головки, блин, она оказывается в другом месте вообще ну ладно вот, здесь получается, вот отсюда все вот с под этой, с под крышки, вот оно видно, что она вся сопливит, и оно все вниз сюда течет. Здесь по бокам и здесь по бокам все стекает. Вот тут, казалось, кажется, что насос тут, блин, какой-то плохой там, или что-то еще. Нет, просто здесь ничего ниоткуда не течет. Это все оттуда вот сверху, все это говно здесь копится. Здесь все сухо, все хорошо. Вот, короче, мотор уходит, значит, в комплектации с генератором, впускной-выпускной коллектор, насос, форсунки, патрубок, датчики. Кстати, патрубок у меня же здесь стоит. Кто помнит, головка же от Гольфа. У него охлаждение не здесь, потому что мотор завален в другую сторону. Не охлаждение, а ну патрубок обратки. А выходит он вот здесь у меня вот с этого патрубка. Этот патрубок вроде саудюхи с 80-ки, насколько я знаю. Вот. И в принципе... В принципе, никаких проблем. Ничего, мотор не грелся, ничего, никаких проблем. Там, да, конечно, все в масле. Ну, что делать, блин, что делать? Вот так вот, посмотрел выше выжимной, выжимной тоже, в принципе, в порядке. Выхлопную трубу посмотрел, там тоже все хорошо, нет масляного нагара большого. Все нормально, выхлопная здесь у нас тоже, ну, не, чистая. Относительно чистая, относительно того, что я когда купил, было вообще жопа, блин. Так что здесь, скорее всего, просто масло уходит больше через вот эти сальники, нежели чем где-то сгорает там в моторе. Вот, в моторе оно, конечно же, сгорает, но сгорает его, ну, понятное дело, что в разы меньше, чем, наверное, мне кажется, через все эти сальники и сапуны давят. Но ГРМ сам сухой, ремень сухой, но его надо поменять. Так, ну вот, осталось, короче, мне получается снять карабас, вот эту всю трихамудию убрать отсюда, вот, вот боковую вот эту вот, вот это вот все. Убрать, скинуть коробку вниз и разобрать коробку, перебрать, естественно, тормоза надо будет перебрать. Ну, короче, будет капитальная переборочка перед дочкой, я так предполагаю, потому что, ну, надо, надо сделать по-нормальному. Машина эта не видела нормальных ремонтов, фиг знает сколько, только что я ее начал чинить, как-то ремонтировать, в каком состоянии я ее взял, так это просто уму непостижимо там, ну, просто капец было. Так что вот так вот. Ну, на самом деле он больше скорее жив, чем мертв сам будь, да Ну, есть, конечно, нюансы. где -то там порожек проржавел. Это все продается, все железо без проблем вырезается, вваривается, красится и все. Так что вот такие вот пироги. Так, ну что, следующим пунктом будет уже у нас пятница. А время, значит, сейчас 1629 при учете того, что я съездил в магазин, съездил за лебедкой, с ребенком погулял за пару-тройку часов нормально справился. Вроде. Так, ну что, по сути все, следующее включение будет в пятницу, как мы будем заезжать, задом будет заезжать пикапчик под этот мотор. Но я что-то кажется, что он, блин, сюда не заедет, хотя ладно, будет видно. Ну все, смотрим и переключаемся. Вот такая вот красивейшая здесь у нас парковочка. Новый Росавтодор сделал красивые съезды, красивые пандусы. Чего быть голословным, давайте я вам покажу. Замечательные съезды, замечательные пандусы. Люди стоят, я тоже стою в тенечке. Так, что хочу вам рассказать. Значит, не получилось у меня снять э, то, как я отдавал мотор, потому что там запрещено снимать, только можно фотографировать. Поэтому особо-то процесс не сфотографируешь, у меня просто его забрали, поставили на палет, мотор, а, вот, и, собственно, ребята сказали, что его будут упаковывать в порядке очереди, ну, и, соответственно, что мне ждать, я не знаю, может, там 2-3 часа, а у меня еще дорога дальняя ждет. Поэтому я его там оставил, я уже выехал из Брянска, решил остановиться и записать видео. Значит, что я хочу сказать? Мотор ушел, я надеюсь, что он уехал в хорошие руки. Да, он там небольшого внимания требует по поводу этой клапанной крышки, что она там немножко подтекает. Ну, я думаю, что человек, новый владелец, ну, как бы с этим вопросом разберется. С брянска я еду не с пустыми руками, господа. Сейчас я вам покажу, что я прикупил. А это прямо интересно. Интересно. Вам показать целиком, сделать обзор или чуть-чуть? А? Интригу? Я купил, блинский еж, торпеду. Торпеду в сборе 2002 года. К сожалению, перевернуть ее я не могу, потому что, блин, мы ее вдвоем сюда засовывали. Значит, она, как вы видите, со всей шелухой. Фишки на приборку, синяя, зеленая, что-то какие-то провода, вакуумные трубки, АУБД, что-то замок зажигания, наверное, что-то еще, короче, какая-то конетель, это тоже какая-то коня а это, наверное, от блока управления света, значит, приборка, ну, зашумленная, точнее, панель шла в сборе с печкой, здесь получается у нас моторчик новенький в огнях короче, 2002 года все сервоприводы, моторчики все есть а, оно еще электрическое ох, ёк, макарек блин, я еще и не знал этого, ну да ладно это может потом разберемся здесь поролон, все остальное короче, я, грубо говоря, снимаю свою и ставлю туда вот эту значит, она с треугольной кнопкой без а, верхнего бардачка вот здесь Без бардачка Поэтому мне в принципе Бардачок этот особо был не нужен а, Никаких подушек безопасности Естественно нет, ничего такого нет а Какая цена этой покупки Спросите вы? Ну конечно же спросите А я вам отвечу Собственно я этого скрывать не собираюсь Я как-то писал где-то на драйве даже в комментариях Стоил на мне 13 тысяч рублей Ну и плюс естественно я с... ну, На бензин добрянска назад это 450 километров Хотя, каких 450? Я уже 280-300 проехал, мне еще 100. Короче, ну да, 450-480 километров где-то мне придется наездить. Вот. Так что где-то, ну, тысячи-полторы рублей, наверное, еще на доставку. Так что вот такие дела. Ладненько, буду садиться, сейчас немножко покушаю и буду ехать уже домой. Не переключайтесь, смотрите дальше все то он мне пишет, что нет флешки. Ну да ладно. Короче, ребята, вот приколдес сейчас наблюдаю. Смотрите, расход топлива какой. Не знаю, видно или не видно. Короче, сейчас показывает вот 6. Горку. Сейчас с горки будем ехать. Вот с горки с кондеем 120. 5,4, 5,2. Забавно. Итак, значит, приехал я домой. Выгрузил сюда на крыльцо торпеду. Раскидал быстренько проводку. Вот, все, что нужно, я так подозреваю, осталось здесь. Еще не нужно, она на мне будет кнопка подогрева заднего стекла. Проводку я туда спрятал. Вот, значит, здесь я увидел сразу непонятное для меня вот это вот 175-е реле. Сразу из непонятного, из непонятного для меня пока что вот этот вот блок. Номер у него 7D0959800B. И еще есть блок один вот здесь. Вот, наверное, камера тут не снимет. Ну, короче, вот этот вот блочок здесь небольшой, такой квадратненький. Вот, короче, там еще блочок. Это, в принципе, все подходит. Это у нас фары свет противотуманки. Корректор фара у меня, естественно, нет. Поэтому подключится только одна синяя фишка. Дальше. А, печку посмотрел, все работает, все двигается, все хорошо. Здесь небольшая, небольшой полом. Вот здесь вот это вот надо будет аккуратненько мне припаять но ну, это мы припаяем, ничего страшного все по сути проводку все раскидал осталось очень много э, непонятной для меня ненужной пока проводки но я думаю что со временем я все пойму и все во всем разберусь так ну все вот вкратце короче я снял как я приехал немножко поковырялся разобрался в следующей серии вы увидите, как я буду снимать свою старую, соответственно, торпеду и на место уже монтировать вот эту вот новую. Все, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите свои залосные комментарии, ставьте палец вверх, если понравилось. Спрашивайте, естественно, в комментариях. По возможности буду всем отвечать, если что-то буду точно знать наверняка. Вот я с чем столкнулся. То и напишу. И если вы там что-то знаете интересное по поводу этих вот предохранителей и блоков, ну пока что я этого не знаю. Естественно я со временем это все узнаю сам. Пишите, я буду признателен. Ну все, всем огромное спасибо, что смотрели и пока.